Ну что, мы потихонечку продолжаем. Всем пресса Макс Риск. Бронза один. О, это было жестко для меня. Возможно будет еще продолжение. Так, так, так, так, Видим, посмотрим статистику. Карту нет статистику. Значит, главное тут карту еще выбрать новую. Для нас, для нас, для наших полдкарт нужно длинная карта не короткая короткая карта это значит мы искать очень много бесса для броны не ну не так уж много нужно еще кузнецам нужно еще скорость у нас есть вроде бы у нас стабильная карта вроде бы она не вроде враг может пробить нас вроде бы побеждаем отлично ценки вермач хоть какая-то карта он даже слабее или лучше но вроде бы классно так, да, клану врага тут типа, подбить, потом уже одним издеваться. где делать так, чтобы чтоб брак не вышел с игры. Чтобы он не сдавался, чтобы у него были кара глаза. А вдруг у него голубые такое? Это будет классно. Если у него кара, то класс. Голубые плохо. Он будет такое. Я никогда не сдамся. Я храбрый. Я храбрый. Так. скорость можно еще использовать, а, так, мы его победили, слушай, зачем? Потом будем использовать, Ты, еще? Мы идем на такую точку, да? Казы. Построю сейчас сразу. А, Беса. Звук камня. Ладно. Здесь уже можно атаковать, а не Котнень Войны Сейчас он САУК запустит такой, думаю, идея про размытие Я ищу за размытие для того, чтобы знать где слава Разыскаем Два шестьсот Триста, точнее, моё, степенечко Триста, что прям когда была защита Так, потом уже будем атаковать на литмбаз, где-то никто так, дальше я возьму. Хочу построить еще одну стройку Параг, еще один. Не надо. Нет, не надо. Тут чувство, что за вас нами следит. Передает все данные врагу. вот вообще жестко. Ну, мы заметим, мы его запустим бабах Это классно, что разработчик так придумали. Классно. Так, отлично. Пора уже бессом. Потому что есть охранник. Пробова только не хватает еще, да? Я да, пора же, кстати, базу строить. Тут базу построим, чтобы он не подал, Очень больно. Так, в принципе... Но не страшно, только ту войну нужно делать. Равномерно идти будет классно. Тогда постройку построим. Бесов хватит пока. Потом посмотрим на будущее. Тут был построить корабль, чтобы прям, перебраться и забрать там ресурсы Так уже враг отмечается, чувствую врага. Ага. Нет, ничего не строит, как я Не строю пока ничего. Скорее всего, воська он строит Когда берешься, нажимаю кнопочку строительство, ускоряю как. Это вам гайп Так, вижу, что нам нужно что-то придумать Так, тэф. Кстати, Бес, иди сюда Пока что мы покажем Ага, Бес, Бесс, туда иди, давай Сова там нет там тень еще там тень я думаю что так страшно там тень хи -хи. Так, давай вот, помнишь, М -м -м -м. давай мне уже почти страшно там уже полка уже прилетел враг и <с -пех> пугай мне так быстро так на это хватает пошли узнаем Стоп, это какая-то его, его, Стоп, стоп, не надо. Кресия нам что-то мудрит. Так, окей, просто покажьте. Так, берем хлема. В самом ради больше, больше, больше. Численность 1, что значит? Смотрят? нами смотрят? Подожди, я баба его боюсь бай Хорошо, хорошо. Иди сюда. Гивойн здесь. За ним хайдут пару воинов для прикрытия. Ай-яй-яй, не мешайте. Давайте ускоряемся поделаем. Нужно что-то ускорить, что-то построить. Да, побольше, больше, больше. Больше призывов. Численности, скорее всего, у него больше, ну и ладно. Даже если у него больше численности. Так, голем нужно быть здесь. Совы здесь нет. Отлично. Провери... Проверим, как у него там база. Не, Окей, как вот Макс кискать. Так. Ускоряем. Наберем сначала. Давай, строить здесь. Если будет сто... строить здесь базу, то придется вот так делать. Пойными щелками мышки, да. Сохватываем потихонечку. Призываем. Призыв. Как дела? Там что Ускоряем. Нужно ускорить. что я по экономике по экономике его выигрываю это отлично так ну теперь пора второй план брать. второй план называется ну промелочик -то. то чувство уже пора атаковать окей но не сейчас сейчас соберем все войска потом уже можно атаковать в атакуйте мы встретим нормально ладно хоть скорость берем да а, ладно Чем больше ресурс тем лучше не знаем пошли от атаку... два фланга <laughs> вы прикалываетесь ладно блин помогите нам Алло. а отступить отступить иди сюда Отступить уже замес. Парбоу отступай. Атакуй. Я не знаю. Уже войска рушат нас. Убивают войска наши. Кстати, погляньем грубая снайпера. парбол ой ой ой ой ой ой ой У тебя нас. Жаль, что там фарбоу нет. Нет, у нас фарбоу, ну ладно. А блин, даже что такое. Давайте, врубайте этого чувака. Колема, давай уже. Щит убили. Окей, окей. Вроде побеждаем, кстати, защита. Ах, такой... а, не смогу. Все, скорость, пошли! Рубить! Рубим! Он такой, не, не, отступай, отступай! Отступай! Все, что мы закончили, давайте срубим ему пару армий Давай, заходим твою Мерку, Меркуль. А, Зря так сделал. окей, брова. Строим базу, просто базу, захват сделаем, и потихонечку окружаем. Сюда. Ладно, давайте проверим, как там у него другая база. Все классно, теперь я и захватил базу, отлично. Так, я проверю тут базу. Прах тут. Захвати его, значит, я что-то не хочу. Что враг там захватывал? В принципе, атакуй. Все. Атакуй, Тим. Вот так нужно, вот так нужно выигрывать. Не просто бояться чего-то. Так, теперь давайте ВДФ кушать А то вдруг он ходит на нас Так, окей ну лента там будет здесь Для защиты Скорость, чтоб прям по-быстрому Все там выполняли Все, разделяемся Теперь ждем его, а как он там э, Собирает ресурсы Конечно, лучше его там да, срубить Но может нас так разлиться Поэтому Халем слабый, поэтому атакуй. Ты с ним. Ты там защитен. Ну и все, ну ты еще в конце. Все. Чтобы он сам, что мы сильные не сдавались. Ч ⁇ ты? Я передумал. Так он не сдается. Все. Идите строить. О. Тут мне сюда пойти немножко так а потом уже можно кажусь опять что за ну же you know? нет не сдубает откуда у него нет он у Хотел захватить базу, Что? так нужно не везде строить. Ну, Показываем врагу нашу слабость. Так, все, давайте войска собираем, ускоряем сбор. Куча-куча войск, как он, кстати, как и он. Там устоите, давайте собирайте. Он сам не пускает, кто то вдруг нападает на нас. Тобов работ весь атакуем а что здесь так мало не понимаю как-то так? атакуйте oh no. не стоит врага даже не хватает а так и сбор точки, да, поставим. вас борточки есть. О, хреново. Есть ли Нет, не да. Ускоряем хоть что-то, но нам дали преимущество. Да, блин, даже барака будет достаточно уже. Прикольно, да? Воевать. Да. А, -а, -а. а если вдруг мы проиграем, то что будет? Бывает. Нужно тут еще количество. А вдруг он экономку нас нарушил? Да ладно. Это не может быть такого. Лимон. Мы так. не будем мешать. вырвать или как? А не мы его выигрываем. Мы выиграли? Да ладно. Это круто. Да блин, ну-ну-ну, ну давай поиграем нормально. Нет, так нет. окей я выиграл. Спасибо. А как скажете, выиграл? Потому что я собирал минералы, тратил. Я понял здание, и оказывается, это, это кличка победе победи, так видели у нас нам а, каждый день получаю за победу каждую игру получаете вот день благотворительности это важно что это очень важно очень. это классно а вот есть минерал потом 400 гобнов и потом уже выполняем квест всем удачи пока